Оуэм Медома VS резюме фильма «Охотник за золото, золото или деньги» — это действия, которые отделяют близких от любимых, поэтому в начале истории нам показывают старуху по имени Суджин, затем холм под проливным дождем вдали от города. Принесите еду для ее умершего. Сына в закрытой шахте на местности, что она чувствует, что здесь еще живет душа ее сына, с которым теперь, проведя некоторое время, она начинает возвращаться оттуда, но только потом с холма. Кажется, что камни падают, поэтому старушка идет туда, проверьте холм, где она видит золото, она думает, что весь холм в золоте, Звонит куда по звонку полицейский по имени Дунсин приходит проверить ту гору возле той старухи, которая приходит. И говорит ей, что ты сошла с ума, это просто серое, которое золото, оно сияет так, как будто оно не будет золотым, молчи, ты все равно иди к тебе домой. Погода будет плохой, услышав все эти слова милиционера, эта старуха действительно идет к себе домой, но как? Только эта старуха уйдет, полиция парень звонит брату и говорит, что у меня есть для тебя работа, мы скоро разбогатеем, просто возьми парней и иди сюда, может у меня есть золото. Но с другой стороны нам показали старого охотника в доме которого зовут луны молодые которые наблюдают. Ужас в это время во сне только потом приходит его дочь, из-за чего она просыпается и говорит дочери Мона. Прекратить это сейчас на самом деле Мун был шахтером, но несколько лет назад, работая внутри шахты, погиб один. Из его родственников, с которым он прожил до сегодняшнего дня, после чего мы видим, что дочь увозит его вместо в машине. Точка, она уезжает в машине, она показывает фото папе и говорит «Зачем ты?». Ходил в школу Янсона в прошлом году, при этом ты знаешь, что ты даже не ее настоящий дедушка. На что Луна говорит, что это у девушки нет никого в этом мире, кроме ее бабушки, поэтому я пошла туда, где. Потом они оба останавливаются в магазине и начинают что-то покупать, и там, мол, дает своей дочери Эксуп, который он. Приготовил охотись на Суайра, но она не берет она и говорит, что папа, пожалуйста, береги себя, и сказав, это она. Уходит оттуда. После чего в следующей сцене показывается девочка, которую зовут Молодой сон. Это большая девочка, про которую я говорил, про мул, она борется с мальчиками. На самом деле у молодой сон есть некоторый недостаток в уме, из-за которого даже после взросления мул приходит, чтобы спасти ее. Но она одна побеждает мальчиков. Дети Янг сон считает мул своим дедушкой. Спрашивает ее про бабушку. На самом деле, она внучка той самой старухи, которая нашла в лесу ту золотую. Гору.Мол дает ей тот суп и идет в лес Точка По дороге он видит много людей с какими-то машинами, это те же люди, которые пришли, чтобы найти золото, где Зона Доунга заставляет своего человека исследовать это снаружи, который приносит много нефти и говорит, что мы все теперь будем богаты. Да он полон золота, только тогда вся эта женщина приходит туда и говорит, что ты наврала ей, что здесь нет золота Дон Зона. Расстраивается увидев что-то а старик говорит ну да золото тут есть но оно не твое если ты его раньше нашел то Это не значит что это золото твое, но та старуха говорит им, что земля, на которой ты стоишь, это земля моего умершего сына, владельцем которого я являюсь, а теперь я иду в город и приведу людей, которые смогут прогнать тебя отсюда, услышав это все начинают ее Останавливать но по ошибке старуха падает с холма увидев что все спускаются но она старуха теряет сознание После ранения, что заставляет их всех думать, что она могла умереть, но потом внезапно она просыпается. Но там никто не вызывает ей скорую, а Донская зона как будто душит ее, чтобы поверить во все это. Луна, присутствующая в том лесу, видит того, кто пришел туда на охоту, он вот-вот выстрелит в них. Но тут туда приходит внучка той старухи, ищет его, и ее бабушка начинает слышать голоса. Но Луна видит Ян Сонги, он быстро подходит к нему и пытается его убрать, потому что Мохан знал, что если все они увидят его, то они тоже не оставят его, но до этого он мог дотянуться до Ян Сонги. Все они начинают подчиняться, держа Луну, и в середине этого Ян Сонги случайно стреляет в празднующего человека, это тот же человек который случайно стреляет в бабушку Ян Сунги, точка выбрасывает его снаружи. И Луна пользуется этой возможностью. Он берет Ян Сунги и убегает, точка теперь убегая. Мун пишет письмо Ян Сунги и просит его пойти к начальнику полиции, точка будет заботиться о тебе. Ты убирайся отсюда, когда он сам привлечет внимание всех тех людей, чтобы этот Ян Сунги может запросто убежать оттуда и бывает. Такое, что люди бегут в лес, чтобы поймать оригинал, но он не знал, что Луна — это охотник, который знал про эти джунгли, где он говорит, что мы должны убить эту девушку, но она будет поймана в ловушку и он слушает их всех за деревом. Но зона Дон видит Луну, зона пса сбивает его с ног, ударив по голове, и просит одного из своих людей убить его, в то время как сам находится рядом Спящая гора, где он убил старуху, мол, приходит туда и берет всех своих людей, чтобы найти девушку, где ее мужчина собирается убить Мул, но Луна говорит ему что-то, чего он не слышит, но он наклоняется. У Мул есть камень на голову, атакует и убегает оттуда. Теперь брат-близнец тоже добрался туда с короткостволом, где они все дружно начинают искать внучку той нехорошей. Бабы и через некоторое время какие-то мужики тоже находят молодую зону, увидев которую все они пытаются поймать его и стреляют в него и услышав звук выстрелов Луна начинает бежать к ним. Но прежде чем он успевает спасти юную зону охотники, Стреляют в юную зону, и она падает на землю, что она мертва, но она внезапно получает видя, что оба охотника пугаются, они собираются снова застрелить ее, затем Луна стреляет в человека из-за угла и убивает его. Но другой человек убегает оттуда, Луна молодой берет зону в безопасное место. Но по ошибке ожерелье этой молодой зоны падает там в драке, что было последним признаком его папа говорит, что «Жди меня здесь и не волнуйся, я принесу твое ожерелье с другой стороны», нам показывают начальника сына. В полицейском участке, чей пропуск Луна был с просьбой пройти в молодежную зону. Он хороший друг мол в Хасани. Но тут приходит милиционер и говорит главному сыну, что мы жаловались из близлежащего городка леса, что в лесу слышали выстрелы, и мы нашли в том районе много машин, слушая которые говорят, что надо отобрать все те права и всех присутствующих в лесу ловить добычу и привозить сюда. Где, с другой стороны, все мужики Даун-Зоны и Кой собираются в одном месте и строят план убить Мун. Есть еще. Пули, которые он украл Ансе после убийства всех своих людей, они все время говорят, что там Мон Дон Зона Ожерелье и просятся оттуда, но Дон Зона стреляет в него, откуда из Луны выпущены даже две пули, которые выходят за дехуха Донской Зоны и они оба начинают стрелять друг в друга. точкам он наклоняется возле реки и начинает стрелять в них, но и в него попадает пуля. Мужчины медленно пересекают реку и пытаются подойти к Мулу, но он стреляет одному из них в ногу, в то время как другого мужчина сбивает патер в воде, и Мул убегает из зоны Доунг, подбирая все их вещи. Человек, у которого прострелена нога, и он понимает, что все они не дадут мне ни части золота, где он говорит им, что если вы мне ничего не дадите, я тоже буду во всех руках. Я ничего не допущу, услышав, что Донзен злится и он стреляет в него, теперь падение туда. Подходит к тому месту, где он сказал Это юный Суны, но ее там нет, но он забирает ее, а потом нам показывают. Сцену 11 ноября 2000 года, где Мун госпитализирует в больницу, а главный сын приходит ему. Навстречу Мун в Сэдм потому что он пожертвовал своей жизнью в несовершеннолетнем. Чтобы спасти свою жизнь в моей, из-за чего он сегодня жив в больнице, то он хватает за ноги старшего сына и говорит ему «вот убей меня, я должен взять новый», после которой нам показывают еще раз в настоящее время который начинает спускаться с гор с молодыми солнышками, чтобы те люди не могли их найти. Но все они очень умны. Точка по следам его ног, они достигают того места, где медленно сгущается ночь. Все они берут факелы и начинают его искать, ошибка все равно убегает. Но эта мысль останавливается и говорит, что нам нужно уходить отсюда, я не должен идти вперед, я чувствую. Что здесь что-то не так, эти люди говорят с тобой, только тогда люди зоны Дон начинают делать пули, ударяя светом факела по луне, Са. Звуком пуль туда идет молодой Сундаар, даже капля их но юная зона также бежит на помощь Молу и нападает на одного из их людей, но этот человек ранит его, выстрелив ему в голову из ружья, увидев, что Кармахан сходит с ума от гнева и прыгает на него, нападает и режет ему лицо, в то время как другой его напарник зубами кусает шею дикого зверя, увидев, что навоз Зона пугается, его напарник Мун велит убить его, но он не может его застрелить, и он говорит в рот, что давным-давно про этот лес была. История, что когда-то жил зверь в белом халате, из-за чего сюда никто не приходит и сегодня я узнал, что это животное в белом. Халате это ты и поэтому молодой Сун нападает на него сзади, а Луна теряет сознание даже после того, как дала. Пистолет-бандуку он начинает стрелять в них обоих, видя, что они убегают оттуда. Теперь снова только один человек из зоны Донга звенит живым, он несет молодого зоны на спине и возвращает его к сцене, в которой он попал в аварию, увидев которую он снова уходит в свои. Воспоминания, где мы видим человека, который погиб в шахте, чтобы спасти жизнь Луны. Точка умирая. Он дал обещание, что позаботится о ее дочери. На самом деле юная Сун никто иная, как дочь того же человека, который отдал свою жизнь за Луну. Вот почему он считает молодую Сун своей внучкой. Теперь у полицейского сына тоже есть некоторые из его людей. Они дошли до леса с молодой Сун, где видят много трупов и гору золота в лесу. Видя которую, три года понимают, что здесь что-то не так, а с другой стороны. Дроп тоже оставляет там молодых Сун и намеревается убить их обоих, но на этот раз они оба уже расставили ловушку для Луны, в которую заманивают Мул, начинают ловить Мул и начинают его убивать и он стреляет в него напрочь ранив его, из-за чего тот падает с горки в реку точка где они оба думают что его уже нет поэтому утром не должно быть, или воду из той речки но только затем первоначальная зона Донга также застрелила последнего человека Июня, увидев какая зона Донга идет к реке, чтобы спасти его. Но на этот раз никто не смог спасти его изо рта, и, наконец, Гуна убивает собаку, но Мун также был очень ранен, и в том же в травмированном состоянии это молодое солнце начинает приближаться к нему, в котором было написано, что эта зона моя внучка, и после моего отъезда, пожалуйста, полностью позаботьтесь о ней и защитите ее, увидев, что главный сын становится эмоциональным. Главный сын понимает, что, знает себе цену только для спасения молодой сум. в целости и сохранности вздыхаешь с облегчением и на этом фильм заканчивается спасибо